есть белый. Балахон на он белый. Лыжи белые. Рукавицы. Рукавицы и те белые. Шпион? Ну да, конечно, шпион. Петрусь, ну а поймали его? Поймали. Кенсни на нем черный оказался. И обратно усы и черный. Вот и поймали его. Ибо смог я, у меня лягушка не проскопнет, не то что. Ведь я каждый кусок на границе знаю. Я как границу стану сторожить, я так такого шпиона поймаю. Видал? Чего? Полковник новенького повез. А ты всех знаешь? И меня вся застава знает. Видал, как самый полковник поздоровкался. Со мной тоже. Слушай, Кобирюк, давай другую. Другую давай. <смех> Глухой. <смех> Если бы не он прикрыла бы тебя Бирюка. Смотри. <связывая> не стоит благодарности. <связывая> От смолокура глухмени, дали в помощники! Ничего ему не втолкуешь. Пять пец а я все не через с ним разговаривать. Пора привыкнуть. Товарищ полковник, старший подозору заставы имени Дмитрия Хохлова, пограничник Орехов несет службу дозора на участке сосновой рощи. За время службы ничего не случилось. Продолжайте службу. Есть продолжать службу. состав заставы выстроить для встречи молодого пограничника здравствуйте товарищ здравствуйте. товарищ приказом народного комиссара принят добровольцем в ряды пограничной охраны товарищ головин стахановец тракторист брат нашего знаменитого дальновосточного пограничника лейтенанта Петра Головина. Василий Головин, значки второй ступени. Он прибыл к нам вполне подготовленным бойцом. Включите его в нашу пограничную семью, равноправным товарищем. Товарищ Головин, ко мне. Товарищ Головин, вручаю вам боевое оружие и винтовку номер 11375. Берегите ее, храните. Без промаха разите врагов нашей великой Родины. Товарищ Краев, назначаю Головина в ваше отделение. Есть, товарищ старший лейтенант. Поздравляю, товарищ Головин. Поздравляю. Распустите людей. Больно. Можно разойтись, товарищ. Давайте, ребят, пойдем, пойдем. А вещичка, ты. Ребят, иди, иди, иди, иди, Там, иди, Ну, иди, ну, гоп, тебе говорят. Прыгай. Ничего ты не понимаешь. Вот так. Теперь назад. Ну же. Ну, а теперь сама. Прыгай. Хоп. Мама, кенка за границу убежала. Галя. Значит, что случилось? Мурка за границу убежала. Да не убежала она, вернется. Ну, конечно, вернется. А смотри, кто идет, видишь? Полковник. Здравствуй, товарищ товарищ полковник. Молодец какой сынишка. Товарищ полковник, пограничник Орехов закончил службу на участке сосновой рощи. За время службы дважды встретил дрюка у мазка или в гнилом болоте, собирающим грибы. Грибы? Угу. Товарищ Орехов, говорят, ваши музыканты немецкий язык освоили? Да, товарищ полковник. Да сыс брав. Но у Фидр Орехов. Офигарсейн! Геносы. Генос полковник! Идите отдыхать. Есть. Бирюк собирает грибы. Хм, интересно. Товарищ полковник, я полагаю, что брюка пора бы взять. Подождем немного. Еще рановато. А наблюдение не ослаблять. Есть! Зачем пришел? Чего надо? Ну. Так, пустячки с небольшой пакет. А сказать, предметы первой необходимости. Топой. Итак, начиная с этой минуты, барон фон Штейнбах прекратил свое существование. И вместо него вступил в жизнь шофер Тимофеев. Вот вы говорите, шофер Тимофеев, что вы уроженец города Задонска. А скажите, какая у вас там в районе земля? Чернозем, товарищ начальник. А какая ближайшая железнодорожная станция? Елец, товарищ начальник. Скажите, а вы бывали в Москве? Приходилось. Не знаете ли вы, где там находится детский дом культуры имени Павлика Морозова? Ну как не знать? У горке это. А вот вы получили задание, скажем. Провести машину с детьми в Измайлово, парк культуры, на гуляне. Как вы поедете? Трехгорным валом, через баррикадную, скрозь центр на Моросейку, а там напрямик до конца. Скрозь, это прекрасно, скрозь. Гленсен, барон, вы чудесно усвоили бы советов, однако... Довольно теорией, перейдем к практике. Вы должны стать нашим резидентом в Москве. В Москве сердце страны большевиков. Удар в сердце самый верный удар, барон. И его мы поручаем вам. Предупреждаю, что это сейчас трудно, как никогда и нигде. Не потерпели полный разгром от советской разведки. Советская разведка. Труды многих лет пошли на смарку. Но в вас мы уверены. У вас блестящий подготовка, громадный опыт в Испании, Чехословакии, во Франции. Ваш номер 27. Ваша задача перейти границы, осесть на советской территории на одном из заводов возле станции Химки, возле канала. Будьте активным советским человеком, завоюйте доверие, подберите людей, ждите сигнала, и тогда на воздух. Все на воздух. До свидания, шофер Тимофеев. вас идет и мечтает. Вот вы сейчас диверсанта. А ты откуда знаешь? Сам молод был, оттуда и знаю. Ты только не горячись. Остужай себя. Вперед рваться и конь умеет. А у нас выдержка. Понимаю. Товарищ Орехов, направо Есть. Птицы это. Привыкай разбирать. Птица она щелкнет, а ветка треснет. Разница. Понятно? Ну вот. Ползет гадина. Где? Вот. Федя, а что днем? Бывает нарушение? Бывает. Ну вот ты, когда чаще задерживал? Я настоящего гада ни разу не поймал. Ни разу. Да. Ни разу. Вот скоро в долгосрочный. А настоящего гада ни разу не поймал. Домой вернешься, девчаты засмеют. Да, они засмеют. Засмеют. — Как? — Хорошо. Садись. Должен предупредить вас, товарищ Сташенко, что в ближайшие дни на вашем участке ожидается переход группы диверсантов. Судя по имеющимся данным, это провод какой-то крупной фигуры. По всей вероятности, они будут пытаться пройти Лубовой просекой через Волчий Лох на Подлипецкий тракт. Или окружным путем через Камыши. Усильте дозоры. Есть. Ребят, покрепче. Есть. Задание захватить живым. Есть, товарищ полковник. А вот это посмотрите. Пригодится. Знакомое лицо? еще бы долгня бывший хозяин хутора местный кулак нам известно что он и ведет всю эту группу Субтитры а Не смыкаем мы лесни Раскрывайте моря трудовые Песня, песня, над мирной рекой Паранечники часовые русский покой Паранечники часовые Огроняют русский покой Участок камыши, задание захватить живым. Можете идти. Придет. Когда придет? На рассвете? детться торопиться надо Идете камышами через болото на подлипецкий тракт. Если сохрани, Боже, не гладко оттягивать на себя, Но чтобы он прошел, понятно? Если сохрани, Боже, провал обратно, дело известное, и ходили, и водили, таких не водили за этого головой ответите. Ты пойдешь в смолокурню, получишь посылку и обратно. А там отдашь эту рубашку, ну, пускай выстирают. Так она ж чистая. Что такое? Если я тебе, дурак, говорю, грязная, значит грязная. Это как за этой парой, а я за теми двумя. Есть? Сколько? Четверо. Двое ушли лесом, кмелег за ними. Двое застряли здесь в камышах. Продолжайте наблюдать. Есть, товарищ старший лейтенант. Несите на заставу. Yes. Думаю, отрезать тыл. Есть, товарищ старший лейтенант, Догни гнелого болота отрезать тыл. Отпущайте хоть тысячи собак, Ваши благородие, Долго не ухватишь. Куда теперь? С молокурью. Вот он. Бирюк, Бирюк. Вот Бирюк. Бирюк. <свист> Бирюк. Сняли, товарищ старший лейтенант. Товарищ Михайлов, прочесать камыши. Есть, товарищ старший лейтенант. Руки вверх! Давай наверх! Из группы долбни? Да нет, что вы! Кто вы такой? Да здешний Болотин! Как сюда попали? Корову искал. Под водой? Попробуй. Эй, не можешь. Не можешь. Инструмент плохой. Дырочек не хватает. Фамилия, имя, отчество. Документы на лицо. А что мы будем считать вашими документами? Это или то? Фамилия Болотин Иван Семенович. Откуда родом? деревне Сорока, Тамбовской губернии. Правильно. Деревня Сорока, Тамбовской губернии. Это что у вас? Тамбомская вышивка? Жена вышивала? Иван Семенович, а вы не знаете вот этого гражданина? Из группы Долбни? Да, явка, задание? ничего не знаю раздевать дальше А ваша жена мастерица. Одевай. Уведите задержанного. Шифр? Да. Ничего. Теперь за остальными. Бежать. Ну? Едва пробрался. Кругом дозоры. Знаю. Сам зачем приволокся? Да дело есть. Какое? Ш -ш. Ну? Едва достали. Переправить за кордон надо. Там долг мне привел какого-то. Да нельзя. Ш -ш. Ш -ш. Важного? Нельзя ему. Передай, пусть идет обратно завалились. Один я уцелел. Ну. Топай от меня. Доглядывайся. Если, сохрани боже, не ладно. Вернуться придется. Свистну тогда. Спрячь. А? Да ладно. Гражданин, вы куда? А я, я в это самый вот, в Макруны. Макруны вы уже прошли. Да ведь милый. Ах ты, господи, растревожили вы меня. Вот я и путаю. Из Макрунов-то я вышел. А в Сидельцевую иду. Я буйко. Буйко. Вот торгую, значит. А в Макрунах вас кто знает? Да каждое дитя. Все. И старший лейтенант Сташенко. И сам полковник. Знают. А -а. Ну пойдем. А куда? Пойдем-пойдем. Что пойдем. значит пойдем? Я представитель кооперации. Вот мои документы. Куку. Кукушка. Ку Выйди ну, вперед. Старого работников, копироваться. Алева, не оглядывайся. Садитесь, пане. Нам еще сегодня немало ходу будет. И не волнуйтесь, пани в нашем деле мало ли что бывает. Кое-то у меня с тобой наше дело. <смех> так что ж, вместе поймают, рядом зароют. Ну ты разболтался. А собаки спущены И Кругом Проблем. глаза Они скулиты Уходить надо До ночи будем здесь, ночью пойдем Сейчас уходить надо Не, не равен час Здесь зацапают А как идти? В кружную пойдем Дубовой просекой На волчьего, вот. знаю. Места хорошие, ага. пройдем. пройдем лесом это Лес здесь густой, хороший Как в потемочках пройдем Дозвольте бычка заграничного О, хорошо Хорошо, а как пойдем? В этом что ли? Тут мне Давича Принесли что-то Не для вас ли? хорошо ну а где сапоги не так. знаю тут, тут вот все где у них головы слушай ты Ой. ты можешь сделать хорошую разведку разведку это сделаем суда сделай кури вот переправить велен. дорогая штукен да без очков не прочитаешь Слушай, Бирюк, а в случае чего спрятишь? Да ладно! И берёзки приходите. Ку-ку. А, ну айда в разведку. Подкиньте, господин, старичку для резвых ногах. Послушайте, Бирюк, я хочу вам дать немного денег. раньше владел вашими деньгами не откупишь Товарищ полковник, на вам задержанного Федорчука из группы Долбни. Да, да, да. И еще очень интересную рубашку. Слушаю. Да. Есть, товарищ полковник. Давайте. Давайте. Сюда? Да. Товарищ старший лейтенант, по приказу старшего понаряда товарища Краева взял у Абрашка. Кричит кукушка. И вообще путает. Можете идти? Есть. Фу. Товарищ старший лейтенант, что значит путает? Садитесь. Править по заставу. Грим на пост. Тада. В обход пойдем. Филиппок! Филиппок! Филиппок! Рождение вы куда? Да поди сюда! Прилетай за стадом я сейчас! как внимание. Поджигай хутор. Так ведь это ж мой родной хутор. Девятнадцать коров. <звук> красавица. Здрасте. Откуда это вы такой? По болотам, знаешь, служба наша такая. Неаккуратный вы какой, небритый. По болотам, говорю, ползаем, ну вот. А вы, а вы молочка? Нельзя, работа. Работа не волк, в лес не убежит. Давай с тобой! Руки вверх! Приехал? говорил есть изъято при обыске убить нет дышит Помник, телесант задержан. При задержании ранен боец Головин. Я не понимаю вас. Таких ребят не уйдешь. Постройте заставу. Есть. Товарищи бойцы и командиры, вы показали себя в этой сложной операции образцовыми, преданными делу революции бойцами. Поздравляю вас с успехом, товарищи!